Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Зовут меня Анастасия Иванова. Сегодня ты увидишь. КФУ оказался в центре коррупционного скандала. Случай комментирует проректор по общим вопросам. В КФУ проходят конференции регистры доноров костного мозга «Сегодня и завтра». Что нужно знать иностранным студентам при поступлении? С 2010 года в Казанском университете образован подготовительный факультет. В Казанском федеральном университете выявлен случай вымогательства денег у иракских абитуриентов для поступления. Ситуацию разъяснил проректор по общим вопросам университета Ришат Гузейров. По информации, распространяемой сегодня в СМИ, в отношении возможных противоправных деяний гражданина Ирака Ахмеда Шаблави и его связи с КФУ, хочу пояснить что ранее в КФУ поступил документ из посольства Ирака о жалобах студентов КФУ из Ирака, с которых некий гражданин собирает денежные средства для сдачи вступительных испытаний в Казанский университет. Руководством университета было принято решение по проведению разбирательства, изложенной в письме информации. В целях пресечения возможных противоправных коррупционных действий в старейшем российском ВУЗе КФУ инициативно и добровольно передала информацию правоохранительные органы, в частности в МВД. В настоящее время продолжается проводиться собственная служебная проверка. Руководство КФУ оказывает всю посильную помощь в проведении следственных действий правоохранительным органам, в том числе выемке документов. В заключение хочу сказать, что в КФУ активно работает служба адаптации иностранцев, которая помогает иностранным студентам обжиться и с наименьшим стрессом приступить к занятиям в старейшем российском вузе. Как объяснить населению, что донорство костного мозга – это не страшно, и что делать для развития российского регистра донорства костного мозга? Эти другие вопросы уже второй день поднимаются на Всероссийской конференции, которая проходит в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Анна Глазунова расскажет главные подробности.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 напоминает обычное переливание крови. В ручку вам вставляют иголочку, к ней подключают специальные провода, будем говорить доступным языком, да? Подключено к специальному сепарату, который будет находиться над кроватью, над вами. В этот сепарат подключают эти проводочки с другой стороны, и ваша же кровь будет по другой трубочке переливаться в вашу же руку.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 Языковая подготовка иностранных граждан, предшествующая их обучению по программам высшего и послевузовского профессионального образования, ведется в Казанском университете с 1979 года. В 2004 году было создано подготовительное отделение для иностранных учащихся, на базе которого в 2010 году и был образован подготовительный факультет для иностранных граждан. О том, как готовят будущих студентов КФУ, смотри далее. В 2018 году в Казанский федеральный университет поступило более 3200 студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Иностранные студенты, которые имеют нулевое или базовое знание русского языка и хотят получить знания по предметам их будущего направления, проходят подготовительные курсы на базе КФУ. У нас задача подготовительного факультета для иностранных учащихся – это обеспечить подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. На базе в осуществляется подготовка иностранных учащихся по русскому языку как средство для получения специальности и по общеобразовательным предметам для их успешного продолжения обучения в стенах Казанского федерального университета. В зависимости от направления подготовки студенты обучаются базовым и трем дополнительным предметам. Занятия по русскому языку проходят по специальным разработанным пособиям преподавателями подготовительного факультета. Включается в занятии пять аспектов – это и говорение, и грамматика, и письмо, и чтение. Также есть предметы по практической фонетике, есть занятия по научному стилю речи. На подготовительном факультете Казанского университета учатся студенты из 42 стран мира. Мы планируем еще увеличение контингента и в этом семестре, и за счет новых программ во втором семестре. То есть, как минимум, 600 слушателей, я думаю, на нашем факультете будет. В настоящее время реализуются пять программ. Эти программы для будущего бакалавров, магистров и аспирантов. Все программы реализуются по пяти направлениям обучения. Гуманитариев, экономистов, медиков, биологов, эсэзо специалистов, инженеров, технологов и физиков. В 2019 году на подготовительном факультете Казанского федерального университета будет осуществляться подготовка иностранных граждан к дальнейшему обучению на английском языке. С февраля 2019 года мы планируем запустить, апробировать новую программу на, на английском языке, ориентирована на специальности на английском языке Института фундаментальной медицины и биологии, это Dentistry General Medicine. Программа будет приезжать слушатели с уровнем владения английским языком, минимум B1. Это страны Турция, Иран, Ирак, Египет уже заинтересовались данной программой и мы рассчитываем как минимум две группы на данную программу набрать. Стоит отметить, что учащиеся на подготовки, медико-биологической, инженерно-технической и технологической не только получают теоретические знания, но и проводят лабораторные занятия. В ближайшее время коллектив слушателей подготовительных факультетов КФУ переедут в новые помещения, которые будут оснащены учебным лабораторным оборудованием. Диана Шилова, Леонард Авлесьяров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.